Чего ждать долгосрочных последствий? Долгосрочными последствиями – это рост налоговой нагрузки, потому что нужно будет поддерживать государствами этот долг чем-то потом перекрывать. Снижение располагаемых доходов населения не только в России, но по всему миру. Снижение цен на недвижимость. Банкротство до 30-40% компаний, входящих в индекс S&P 500. Неизбежно рост цен на золото. В продвинутых экономиках смена программ поддержки. То есть мы сейчас увидим, если сейчас у нас идут в основном нецелевые программы поддержки, связанные с тем, что если ты безработный, получи там 600, ну хорошо, сейчас уже не 600, 300 долларов в неделю от правительства США, это перестанет работать. То есть, скорее всего продвинутых экономиках я в первую очередь говорю, наверное, это касается Китая, это касается вот, Южной Кореи, Сингапура, частично, возможно, в Америке. Не факт, что в Европе просто элементарно это не сработает, точно не в России. Это, соответственно, смена программ будут поддерживать не... Ну, это не, не вот таким путем, да, найти получите деньги и потратьте», да, и таким образом стимулируют экономику. А первое – это вложение в человеческий капитал. То есть это программа переподготовки, переобучения, автоматизация. То есть денежные средства государство будет направлять на средства, связанные с увеличением производительности труда. Почему это важно? Потому что если у тебя происходит ситуация, что ты сейчас поддерживаешь народ, за счет заимствований, а чтобы тебе в дальнейшем эти заимствования отдать, у тебя остаются два варианта. Первая – инфляция, и скорее всего, в любом случае она будет использоваться, но тебе все равно дальше нужен долгосрочный рост. А долгосрочный рост экономики, качественный рост экономики, он возможен исключительно за счет роста производительности труда. И в этом случае, когда мы говорим про долгосрочные последствия, мы должны понимать и искать именно те направления и смотреть в то направление где идет развитие человеческого капитала, какие государства этому способствуют, как они это делают, Да, и это получается выбирать именно на этих принципах. Потому что только те компании, которые будут развивать человеческий капитал, и в первую очередь рост производительности труда, потому что он напрямую влияет не фискальными стимулами. Не монетарными стимулами, не государственным стимулированием влияет на рост экономики, а он влияет на рост экономики в здоровом ее понимании. То есть экономика начинает расти именно из-за роста производительности труда. Это то, за что, в принципе, Рейдалио еще вот в самую волну коронакризиса, когда все ушли на изоляцию, да, когда начиналась вот эта массовая. Истерея, да, и проведение там совместных встреч в Зуме, он, в принципе, тогда уже говорил, ребята, на самом деле выход из текущей ситуации, он видится лично мне, лишь в том, что нужно заниматься ростом производительности туда. Поэтому э, в продвинутых экономиках достучаться и объяснять правительству, да, что у тебя выхода нету, кроме как это смен программ развития, да, и не разбрасывать деньги людям, да. а хочет человек обучиться, Предоставь ему рабочее место, предоставь ему программу развития, чтобы он на этом рабочем месте был более продуктивен, более производитель. И второе, это, соответственно, финансирование инфраструктурных проектов, инфраструктурных проектов, связанных с мобильностью, передвижениями, высокими скоростями обработки данных. То есть это транспорт, это высокоскоростные каналы передачи данных, это оптиковолоконные линии с широкой пропускной способностью через океан, и это, соответственно, ну, в том числе высокоскоростная передача данных по воздуху. Вот, вот это вот они... Вот эти вот темы получат, наверное, наибольшее развитие.